Вот такой вот ветруган мы с Васильевичем не сидим дома в такой ветер на поиске судака и щуки. Не, погода нормальная, для хищника нормальная. Сейчас надо просто найти цвет силикона и проводку подобрать я думаю что попрет я вот не пойму кто вот тут вот мужик на поплавок что ли рыбачит смысл херу знает Окунь тут крупный. Че окунь не берется? Двадцать грамм груз. зацепится, что резина релакс ну в свое время ловила поводок не помню с чего похож на плетенку но он типа стальной при вот таких вот неровностях Зажигалкой нагреваете, выравниваете, все спокойно. Температура не боится зубов, не боится. Отличный поводок. Но не прозрачный. Не, как его, не флюрокарбон. Флюрокарбон за машины остался. Надо будет попробовать. И вот в этих коряжках что-то там плескается. Но не удается взять Уже несколько резинок оторвал И все равно меня туда манит Ну ничего, еще дойдем до туда Щука, не? О, красота А брать... О, я, блин, не взял этот... Щука, щука Красота. Первая ставка. Последняя первая. Красота. Небольшой ширенок. Ну, красота. Ну да. Жук, ты мою всю рыбу выловил Все, сразу заброса, вертушечки но ну, это хорошо это сейчас может к мели выйдем стой васи погоди хорошо вотануло да ага. не вырываю, у меня инструмент есть больше да? Уже такая же ну такая же где-то сейчас на вертушечку попробуем кинуть самого камыша не знаю что конечно получится но попытка не пытка так. Заброс номер один не удался Вот так вот Владимир Васильевич сегодня первый день спиннингом ловит и уже вытаскивает четвертую щуку. Ох ты! Вот так, маленькая, сама себя отпустила, но мы ее победили, она коснулась берега, все равно ей суждено остаться в воде. Зато приятно. Вот так вот мы и ловим. Это ж получается четвертая твоя, да? Вот видишь, сколько у тебя удовольствия за сегодня. Покрупнее лови. Хватит мелочь баловаться. Тут большая щука есть.